«Разделяй и властвуй, властвуй и разделяй». Я думаю, очень многим известна эта фраза. Это так называемая философия, это так называемое правило управления народными массами. Знаете, я в последнее время наблюдаю, даже что греха таить, даже у себя в комментариях, я наблюдаю разделение общества, разделение зрителей на одних и других. Причем разница между и теми и другими достаточно существенная. Я вижу, как э, одна часть людей, одно общество, оно мыслит шаблонами, прям конкретно шаблонами. И, в принципе, им совершенно не важно, какое я им э, даю оправдание или объяснение, но ну, оправдание, наверное, неправильное слово, но все же. Им совершенно не важно, какое э, объяснение я пытаюсь им дать, подтверждение своим словам, своему мнению. Эти люди приходят с одной лишь целью, с одной лишь задачей, они высказывают свое негативное «фи», скажем так, на мои слова, на мое мнение, и все. Дальше я вижу стену, которая ничем не подкреплена, кроме вот какого-то набора фраз, слов, пропаганды, как я считаю, потому что шаблонность, она очевидна в словах этих людей, и... Это удручает. Почему? Потому что я понимаю, общество разделилось на конкретно разумных людей, на мыслящих людей, на тех, кто хочет проснуться и на тех, кто живет в иллюзии, кто живет за ширмой, кто питается исключительно пропагандой, кто подвластен и находится в прямом смысле слова под влиянием целой группы стереотипов, будь то религия, будь то что-то сверхъестественное, политические какие-то стороны. Понимаете, они, они имеют какую-то конкретную четкую шкалу, где есть только белое и черное. И ты для них однозначно черный, а они однозначно белые. Люди не понимают, что существует огромная палитра, которая и формирует весь этот мир. Из этого и состоит весь этот мир. И они не понимают, что ну, нельзя верить, просто нужно... Послушал? Да, послушал. Проанализируй, перепроверь и используй какие-то другие источники. То есть не, не живи по прямой линии, не живи по каким-то конкретным понятиям. Посмотрите, пожалуйста, что происходит сейчас. Вот в связи с этими ограничениями, социальное дистанцирование, там прочее, карантины, с этим псевдокоронавирусом, честно говоря, меня это уже напрягает. Мне очень многие люди пишут и да и я сам вижу вот из окружения, те, кто носят маски, у них лица покрываются прыщами, те, кто используют перчатки, там у людей экзема появляется, трескается кожа, какие-то грибки и многое другое. То есть просто кошмар. И продолжает преступная власть настаивать на том, что нужно именно так делать, и это вам типа поможет. При этом все те, кто э, ходят в масках, ездят в транспорте, там прочее, прочее, они болеют и болеют. И буквально сейчас они пишут мне, сообщают о том, что, блин, пропал запах, обоняние пропало, там, горло начинает болеть и многое другое. Я, конечно, знаю, что это простая э, респираторная вирусная инфекция, что это, вероятнее всего, одна из разновидностей гриппа, которая вдруг резко куда-то пропала и только коронавирус остался, да, куда пропала ангина и многое другое. Все, все резко вдруг превратилось в коронавирус, как как выгодно, как удачно, как, как своевременно. Но сейчас не об этом хотел поговорить, а поговорить исключительно о дистанцировании, что происходит, на что на самом деле рассчитывает власть. На мой, взгляд, на мой взгляд, на мое мнение, те, кто смотрят меня, они должны понимать, что снизу написано мое мнение и только мое, мое исключительное мнение, на которое я имею абсолютное право поэтому вы конечно можете писать, ругаться, там, поносить меня во всячески, но я думаю, что этим вы не улучшите свой статус в моих глазах. Вы как были имбецилами, так и меня останетесь. Это очевидно, потому что не на развитую, слабоумный он тем и отличается от разумного человека, от мыслящего, от ищущего ответа, тем, что он замкнут, замкнут в своей пропаганде и он не хочет слышать доводов каких-то аргументов, они ему не нужны. Это же нормально, быть стеной, глухой, слепой стеной. Я вижу сейчас в последнее время много видео, в частности из России, о том, что люди... Озлобленность, огромная озлобленность. Именно с этим масочным режимом, с этим дистанцированием. Я вижу ролики, как людей, кто не носит маску, в прямом смысле слова выбрасывают из транспорта Выгоняют из магазинов и многое другое Агрессия просто невероятная И знаете, власть она добилась своего Определенную часть бараньего стада Вот этого рабского дебильного Она смогла убедить в том, что говорить правду Она смогла убедить, что вот так поступать правильно И она смогла настрополить их против других представителей общества Более разумных, выражающих свое мнение и когда я, допустим, у себя в стране сталкиваюсь с тем, что, несмотря на то, что у нас тоже якобы объявили масочный режим, но я, конечно же, не имбицил, поэтому я в первую очередь изучил постановление Министерства здравоохранения, там целый ряд номеров, я все это перечитал, ознакомился с тем, что все это носит исключительно рекомендательный характер. До тех пор, пока не введено чрезвычайное положение, конкретное. И то, что вам предлагает кто-то в магазине или в транспорте одеть маску, но, ну, во-первых, он не имеет на это никакого права. Нет, ну предложить он может. Но если он как бы настаивает на этом, в том же магазине, предположим, то он обязан предоставить вам индивидуальное средство защиты, дабы у вас была возможность исполнить его просьбу по вашему желанию, опять же. То есть все это преступно, все это незаконно, все это... И меня поражает, насколько люди в последнее время превратились в покорных баранов, насколько они совершенно спокойно э, верят всей этой чуши, которая вокруг них происходит, э, потворствуют ей, покоряются ей, исполняют ее. И таким образом мы видим все-таки две части общества. Это баранье стадо и те, кто хотят проснуться или уже проснулись. Те, кто видят, что что-то не так, понимают и пытаются в этом разобраться, собирают информацию, анализируют. Поймите, что, извините, поймите, что даже в бараньем стадии э, эта власть преступная, она умудрилась добиться того, что люди сторонятся друг друга, люди соблюдают так называемую дистанцию социальную. Это к чему вообще в итоге приведет? Разделяй властвуй. У власти это получилось. И я вижу это повсеместно. Я вижу это не только на разности по уровню интеллектуального развития у одной конкретной части общества и у другой, которую я даже обществом в принципе не хочу называть. Знаете, это, это удручает, это действительно удручает, но это и интересно, потому что это свидетельствует о некоторых процессах, которые происходят, которые нарастают, как снежный ком, и которые уже обрушились на народные массы. Я хотел обратить этим видео, ваше, мнение, ваше внимание, извините, исключительно вот на данный процесс. Что с вами делают? Мало того, что гаджеты зажали каждого из нас в своем экране, получается так, что люди по-настоящему больше не общаются. Есть еще сохранились какие-то места, какие-то группы, которые продолжают как-то общаться и делятся опытом, делятся знаниями, развлекаются вместе, отдыхают, проводят время. Сейчас этого стало совсем мало, и с каждым днем становится все, все меньше. Посмотрите, на самом деле, во что мы превращаемся, мы как можно противостоять той же преступной власти и ставить ее на место, и выбирать себе честную власть, если мы не можем даже собраться, если мы в итоге не можем... Не как консолидироваться, а раскрыть себя как нация. Вот что происходило в моей стране на протяжении многих лет. Людей, народ, лишили языка, лишили культуры, лишили наследия, лишили национальных каких традиций. Получилось так, что нас сделали единой серой массой. И только сейчас вот я вижу, что новая нация просыпается. Люди как-то воспряли, родилось новое поколение, как-то произошла вот эта вот консолидация, которая все-таки смогла создать некий костяк общества, на который и налипают все остальные. И это можно назвать нацией, это можно назвать чем-то сильным, единым, разумным, чем-то чем-то светлым, наверное. Вот к чему нужно стремиться. И это первостепенный враг власти, враг религии, враг... То есть всех власть имущих, каких-то элит, тех, кто управляет этим миром и доет людей как э, скот в самом прямом смысле слова. Использует их в своих корыстных коммерческих целях, не более того, не более, не менее, скажем так. Поэтому посмотрите вокруг, подумайте, проанализируйте, куда мы катимся, куда мы идем, и чем это все в итоге закончится. Каждый по, по своему углу Каждый по своей норке, разбежимся, как мыши, как крысы. И будем сидеть, и бояться даже соседей, даже коллег на работе, даже друзей, приятелей, знакомых. Вы думаете, вы сможете удаленно со всеми общаться? Ну, так вот, у нас в стране хорошо показали, как можно сразу взять и на несколько дней обрубить вообще нафиг весь интернет. Ну, и все, и люди как в каменном веке, понимаете? И деньги с карточки не снимешь, и... И сообщения не получишь, не передашь, и позвонить нормально не получится, и многое другое. Не говоря уже об обмене какой-то прочей информации, консолидации, какого-то противостояния. Информационный голод. Вот. Поэтому обратите, пожалуйста, внимание на то, как раскалывается общество, в какие куски оно превращается. И подумайте... Что будете делать когда останетесь совершенно один готовы ли вы к этому и как легко можно будет вас поставить на колени когда вы один не в обществе не в коллективе зараза она как раз объединена она собрана в какой-то конкретный сильный жесткий кулак знаете куда нацелен этот кулак вы знаете Берегите себя, подписывайтесь, пишите свои комментарии. Всего доброго!